Я не пишу, чтоб просто написать. Похоже так все пишут много текстов. Я лишь пытаюсь хоть немного передать частицы мыслей своего контекста. Быть может кто-то скажет, подожди, сложи-то свои мысли воедино. Я не хочу увидеть только часть, нужна мне сразу, полностью картина. Ему отвечу, чтобы сложить свой пазл, собрать придется мелкие осколки и постепенно самому все создавать. Их не найти готовыми на полке. А если ты не хочешь созидать, Удел твой прост, смотреть ведущим в спину. Всегда ведь было проще наблюдать, Чем первым быть, исследуя трясину. Такой подход не скажет лишь одно, Живешь ты прошлым или настоящим, а Ты не стремишься заглянуть за горизонт, и попросту не видишь в этом счастье. Зазорным не считалось никогда, Частицы мыслей перенять у самых первых. И самому стремиться достигать С их помощью вершин неимоверно. Но важно не бездумно Пропреплять, Собрать и постепенно подытожить, Развить, Добавив свою часть, И на нее, что было переменено. Вот так и я Собрал лоскво на листе, Другим добавил, что под знаком двоеточие. В своем повествовании не хочу И оставить почку, Ставлю многоточие.